При последовательном соединении конец одного проводника соединяется с началом другого, его конец с началом третьего и так далее. На практике последовательное соединение нескольких проводников используется, например, в елочной гирлянде. Вы хорошо знаете, что если гирлянда вдруг гаснет, то это значит, что либо одна из лампочек перегорела, либо у нее отошел контакт. Это еще раз подтверждает уже известное нам утверждение, что ток при последовательном соединении проходит через все проводники, в данном случае лампочки. И сила тока во всех частях одна и та же. Стоит нарушить где-то контакт, и ток прекращается во всей цепи. На рисунке изображена цепь из двух последовательно соединенных лампочек и схема такого соединения.